Что такое фашизм на самом деле? Вот здесь отбросьте, пожалуйста, все понятия, которые вам были известны, которые вы, возможно, читали в каких-то учебниках. Послушайте внимательно. Фашизм – это монополия какой бы то ни было идеологии. Понимаете? Самое главное, что эта идеология, она может быть не только политическая. Это может быть и религиозная идеология когда одна какая-то религиозная ветвь, учения она не просто преобладает, она закрывает под страхом каких-то репрессий, под страхом казни, вполне вероятно, все другие умозаключения, все другие вариации мышления. То же самое и в политическом формате. Если вы посмотрите на страны, да, и обратите внимание на то, каково разнообразие у них политической жизни, то вы поймете к какой категории эти страны относятся. Так как демократия это тоже не то, что прописано в учебниках. Это не какая-то анархия, не какая-то абсолютная свобода. Нет. Демократия это в первую очередь возможности. Это широкий ассортимент. Ассортимент политических движений, ассортимент религиозных движений, извините за тавтологию. Когда вы можете совершенно свободно выбирать, какому политическому движению вы привержены, кого поддерживать, в какого бога верить. И вы не будете бояться при этом репрессий. Потому что репрессии – это признак фашизма, это признак той самой монополии конкретной идеологии. И знаете, почему я уверен, не просто уверен, я знаю, почему я убежден, что в Украине фашизма нет. Не просто потому, что я там был и что я сам видел своими собственными глазами. Не по телевизору, не российские СМИ, не украинские СМИ. Я видел это своими собственными глазами. В Украине человек разговаривает на том языке, на котором ему удобно. И никто не станет его за это преследовать. Это сказки, это выдумки, это ложь. В Украине, а это, между прочим, чтобы вы понимали, президентско-парламентская республика, почему вот многие ругают там Зеленского и говорят, вот он столько лет у власти, что же он до сих пор там столько всего не сделал. Вы не понимаете, как это работает это ведь и есть демократия. Там есть настоящий парламент, Рада, Верховная Рада, где есть настоящие партии. Каждая из этих партий, она, она имеет какую-то свою политическую идею, свое видение по развитию страны, по развитию Украины. И эти партии, они многие расходятся во мнениях, из с президентом в том числе. Поэтому Многие партии, они в оппозиции к президенту. И это и есть демократия, понимаете? Это не фашизм. Поэтому у них в Раде... Раньше можно было наблюдать э, драки, когда люди... Ну, ну бывает такое, да. Но это свидетельствует о том, что власть свободная. Власть не, монополи, не монополизирована. Она не она однородная. Она однородной становится как раз... В тот момент, когда на страну опускается беда, когда на страну нападают, когда там идет война, вот тогда власть, какие бы они ни были противники в мирное время, они сливаются воедино в момент общей беды, внешней беды. Может быть и внутренней, понимаете, но в данной ситуации это внешняя беда. В этом разница. Когда, предположим, если верить истории, Происходило, э, происходило такое действие, как Святая Инквизиция, когда еретиками называли людей и сжигали их на кострах да, за то, что они чем-то отличались от других фанатиков конкретной какой-то веры, то вы поймете, что это тоже фашизм. Любое религиозное преследование по какому бы то ни было другому признаку, то есть ты не принадлежишь к конкретной основной вере, и за это тебя надо преследовать. Это и есть фашизм. То же самое и парламент, когда он состоит из пустых депутатов, почему я говорю пустых, и пустых партий в том числе, это тех, кто не принимает решения. В диктаторской стране, как бы она ни называлась, парламентская, президентско-парламентская, там еще как-то, там руководит один человек. Это диктатура. Диктатура это и есть фашизм. Нужно понимать. Фашизм ⁇ это отсутствие разнообразия. Фашизм ⁇ это монополия одной конкретной идеологии. Вот почему можно совершенно, э, совершенно точно с уверенностью сказать, что в Северной Корее на данный момент фашизм. Фашизм, он, он не принадлежит непосредственно Гитлеру. Фашизм – это явление значительно более широкое. Просто Гитлер засветился ярче других. Но сейчас события происходят, может быть, еще ярче. Мы пока до конца не знаем. И фашизм может приобрести совершенно другое имя сейчас, на данный момент. Другие символы, понимаете? Ведь Гитлер тоже он украл этот символ у Индии, у древней культуры, древней страны. Это не его символ, это не его, его какой-то конкретный знак, это не, не его монополия, не его авторство. Просто он себе его присвоил, и мы стали считать, что вот таким образом, там, с помощью свастики обозначается фашизм, что Гитлер это прародитель фашизма. Нет, ничего подобного. Гитлер, так же, как и многие другие, он учился у предшественников он понял, что это такое. Вот и все. Это просто ассоциации. Знаете, когда мне э, говорят о том, что ну вот уйдут там, представители разного бизнеса из страны, ну, что мы не проживем там без каких-то машин, без каких-то шмоток, без каких-то вещей. Да, проживем. Но это ведь и есть признак смерти демократии. Это и есть признак смерти свободы. Потому что... Демократия – это свобода выбора. И чем шире у вас в стране ассортимент всего – товаров, религий, политических движений, тем более вы демократичны. Демократия не может быть в идеале существовать, как некое понятие. Это ложь. И этим пользуется пропаганда. Она говорит вам о том, что демократия, ха-ха-ха, откуда, где она у них. Демократия есть в разных стадиях. Был ли коммунизм фашизмом? Ну, сами судите. Сами судите вот по тем словам, которые я сказал. Выстроите параллели, посмотрите, вы поймете. Поэтому нет. В Украине нет фашизма. И никогда не было. Там огромное количество политических партий, настоящих. Там огромное количество вероисповеданий. Там... Человек, относящийся к другой конфессии, не будет преследуем, как это происходит во всем известных нам странах. То же самое и с языком. Говори, как тебе удобно. Даже сейчас, в момент войны, президент страны, Владимир Александрович Зеленский, он говорит и на русском, и на украинском. Понимаете? Фашизм? Нет. В Украине его нет. Это точно. Запомните, фашизм – это монополия какой бы то ни было идеологии любой направленности. Но идеологии, формата жизни, формата мышления, формата поведения. А это и есть отсутствие свободы. Любая монополия – это отсутствие свободы. Ассортимент, он должен быть во всем. Тогда вы будете себя чувствовать свободно. Надеюсь, вы меня услышали.